Всех приветствую на канале Техорбита. В этом видео будем делать подшипниковый бутылкорез для распуска пластиковых бутылок на ленты шириной 1 см. И в последующем, сейчас я заказал необходимые детали на Алиэкспресс, сделаю себе станок протяжки ленты из пластиковых бутылок в пруток для печати на 3D принтере. Конечно, видео про то, как делают такие подшипниковые бутылкорезы и станки для протяжки ленты от бутылок, для преобразования, пруток, филаменты. Таких видео в сети уже полно. Но возможно мое видео окажется кому-то намного понятней и более доходчивым. Потому что многие авторы делают просто поверхностный обзор. И непонятно что, как и из чего собирать. Я постараюсь описать весь процесс более подробно. Видео, которое я просматривал и где показывают как делать подшипниковая бутылка рез, использовались подшипники какой-то определенной марки. В моем городке тут шибко выбора нету по магазинам. Я пошел в первый же автомагазин и купил подшипники, которые были у них на прилавке. Не стал брать большие или слишком мелкие, взял средние, которые из них были. Маркировку подшипника вы можете видеть сейчас у себя на экране. Подшипник 180303, он же 6303. Далее при помощи двух гаек и болта я зажал подшипник в тисках и при помощи небольшого гравера и точильного диска сточил под прямой угол внешнее кольцо подшипника. Со вторым подшипником сделал то же самое. Эти две двесточные плоскости прилегают друг к другу и будут нашим ножом. Далее в примитивном 3D-редакторе Tinkercad, который, кстати, очень хорошо подходит для несложных геометрических форм. Я буквально где-то за полчаса разработал основание, на котором будут крепиться данные подшипники. Также там же разработал вставку, которая будет ограничивать ширину ленты в 1 см. И распечатал данные модели на 3D принтере пластиком PG. Печатал со 100% заполнением, потому что Данная конструкция должна быть жесткой. И подшипники ни в коем случае не должны никак отгинаться, гулять на своих осях. Печать получилась просто на отлично. Даже полоски, которые сверху видно, укладки слоев, их видно просто глазом. На ощупь она практически идеально гладкая. И посмотрите, даже в шлицах, на которые будет садиться подшипник, шлицы тоже распечатаны идеально. Нет никакого наплыва, никакой лишней капельки. Эти модели для 3D-печати, конечно, как всегда, оставлю в описании под видео. Далее берем наши два подшипника и одеваем на свои места, чтобы обточенные стороны у нас были прислонены друг к другу. Как я сказал, это и будет являться нашим ножом, который будет резать бутылку. Размеры модели я подогнал очень точно, и подшипники садятся на свои места, очень плотно, нет никакого ни зазора, ни люфта. Чтобы посадить их на свои места, даже пришлось применять какое-то усилие. Подшипники должны с точенными сторонами плотно прилегать друг к другу и прокручивая один подшипник, должен вращаться и второй. Далее я взял болтики, которые у меня были в наличии, которые, если мерить штангли циркулем вместе с резьбой, диаметром 4,5 миллиметра. Далее, как показала практика, нам не надо прижимать два подшипника, достаточно прижать только один подшипник, который стоит выше. И для этого нам еще понадобятся шайбочки и гайка. Вставка для ограничения ширины ленты тоже распечаталась в отличном качестве. И чтобы сама лента при протяжке не стачивала пластик, я по краям вкрутил два шурупа, под которые уже заранее были разработаны отверстия. И лента будет скользить не по пластику, а по телу данных шурупов. Данную вставку сделал съемной, чтобы при необходимости можно было менять и ставить другую вставку для изменения ширины самой ленты. Если понадобится. Вставка встает на свое место в притирочку, как будто тут и была. Все получилось ровненько и аккуратно. И далее собираем уже конечный вариант. Поставили вставку. Усаживаем на свои места подшипники. И верхний подшипник притягиваем при помощи шайбочек и гайки. Процесс сборки закончен и пришло время испытать нашу конструкцию. Берем пластиковую бутылку. В большинстве своем они неровные, а с разными узорами на теле. Нам нужно от них избавиться. Для этого мы, ну разумеется, сначала споласкиваем бутылку и оставляем в ней немного воды. Далее берем строительный фен. И начинаем бутылку прогревать. До того момента, пока не распрямятся все неровности. Вода, которую мы оставили в бутылке, также начнет нагреваться, испаряться и за счет пара под давлением немного раздувать нашу бутылку. Как раз тем самым выравнивая прогретые неровности, мятины и рисунки на теле бутылки. Когда наша бутылка распрямилась, даем ей остыть, стравливаем давление, которое образовалось от пара, выливаем воду и отрезаем у бутылки дно. Далее ножницами делаем начало нашей ленты. И после заправляем в наш подшипниковый бутылка рез. Далее я конечно поставлю штырек, на котором будет держаться бутылка. Ну а пока свою младшую дочку попросил мне помочь подержать бутылку. Итак, пробуем резать. Начинаем протягивать и распускать нашу бутылку через лезвие подшипников. Как видим, резка бутылки осуществляется... Довольно мягко и даже не приходится применять больших усилий. Подшипники режут бутылку на ура. Честно говоря, я думал, придется применять какие-то усилия, чтобы протащить бутылку через лезвие подшипников. Итак, бутылка полностью распущена и я получил свою первую ленту. Теперь берем линейку и замеряем полученную ленту. Лента получилась приблизительно шириной в 11 мм и одинаковой шириной по всей длине. Желаемого результата мы достигли. Теперь осталось дождаться комплектующих с AliExpress для будущего станка по протяжке. Все полезные ссылки, как всегда, найдете в описании под видео. А у меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока.